В наших очках тебя не узнать. Команда КВН 3 метра. Встречаем! Команда Снежникамска, команда, которая лёгкая. Подожди, вот так а не с Москвы, ну подворот? всё под ворота? Вот сказал, это чё во, во рту, капкан что ли? Эй, ты Кабан, ты туда не ходи, там капкан. Ты что делаешь-то? Да я Шазам включил. <свят> Дай понять, какой он все время напевает. <свят> Дай угадаю, с рынка звонили? Так я не понял. Почему сразу с рынка? Че, кавказец мне должны сразу с рынка звонить, что ли? Че за стереотипы? Давай меня настали, идите, смотрите, я мира, я не кажу, седу к А теперь хирурга, у которого остались привычки со старой работы. Так, что у него? У него камни в почках. А, ну давайте скорее. 4. Мы знаем человек, который всегда найдет к чему придраться. Зашибись. Все девятнадцать касс в магазине работают. А одна, нет. <свят> так, Ливон, ты куда вошел? Вернись. Ливон, иди к нам. Дело в том, что у Ливона сегодня день рождения, и поэтому мы решили Ливон тебе подарить планшет. О, спасибо. Вы чё, ребят, это же авахал для шашлыка. Вы чё? <смех> так мы думали, для тебя это одно и то же. <смех> <смех> да вы, ребят, вы меня достали в натуре. Вечно ваши стереотипы эти. Вообще-то в душе я настоящий русский парень. А это сейчас мы и выясним. Викторина. Какие альбомы ты будешь клеить за шкафом? Никаких. Ты пролил воду. Чем вытерешь? Носку. Ты ищешь джинсы дома. Как ты их найдешь? Мам. Ну ладно, ты доказал нам, что ты душе настоящий русский парень. Ну что, ребят, для первого раза мне кажется, что то, что мы достаточно таки нормально выступили, да? Мне кажется, с этим вообще наши дела все в гору пойдут. Да ты достал уже только с гор слез, опять нас туда тянешь. Помоги, дисциплина, ребята! Спасибо! Давай, давай,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 Обучение по направлениям. Зок. ДАНСКОЛ холл Три и четыре. Терк. Ши-хоп. Хай-хиллс. Джаз-фан. Школа танцев Даймонд. Приходи. Танцуй.